Здравствуйте! Недавно, поливая свою орхидею, вот эту, я обнаружила на срезанном цветоносе маленькое чудо. Вот эту детку орхидеи давайте внимательно рассмотрим из набухшей почки образовался один маленький листочек в срединке тоже лезет листочек вот сначала очень было похоже на цветонос с листиком но при более глубоком рассмотрении я увидела что это тоже лист листочек вот сегодня у нас 24 января наша детка выглядит так по мере Каких-то изменений я буду выкладывать видео. И еще хочу показать свои почки на орхидеях, обработанные с цитокининовой пастой. Мы будем наблюдать и за ней. Я вам не буду говорить, что это растет. Совсем не похоже, что это детка. Очень похоже на сдвоенный цветоносик. Ну посмотрим, вот один и вторая почка. Сегодня 24 января. И напоследок я вам хочу еще показать один мой эксперимент, вот который увенчался получением вот такого вот чуда. Это Почка была обработана на пастой, наверное, более активно, чем другие, и получилось вот такое чудо. По центру цветонос, слева тоже цветонос, справа тоже очень похоже на цветонос, но еще не совсем понятно, что это. В общем, за этими тремя объектами. Мы будем наблюдать, посмотрим, что из всего этого получится. До свидания, до новых встреч. Кому интересно видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания.